а затем делаем дедом Мороза. берем фаршированное яйцо с тупой стороны приделаем заготовленную шапочку вставляем глазки из черного перца носик из зернышка граната рисуем майонезом бороду и оформляем шапочку такую процедуру повторяем со всеми яйцами выкладываем дедом морозов на плоскую тарелку застеленную листьями салата или любой другой зелени красивая новогодняя закуска дед мороз готова приятного аппетита